Подготовлены технологические системы и оборудование для начала физического пуска, проведены их испытания, персонал РУК БелАЭС подготовлен и прошел необходимые тренировки для выполнения операций по загрузке топлива, сообщила журналистам пресс-секретарь Минэнерго Ольга Козлович. Физпуск является одним из ключевых этапов проекта по вводу энергоблока в эксплуатацию. «Главная его задача — подтвердить надежность и безопасность работы энергоблока на проектных параметрах», — подчеркнула пресс-секретарь. Она пояснила, что физический пуск энергоблока начинается с загрузки ядерного топлива в активную зону реактора. Всего в реактор будет загружено 163 тепловыделяющих сборки с последующим включением главных циркуляционных насосов для разогрева теплоносителей первого контура реакторной установки до проектных параметров. После этого будет проведен вывод реактора на минимальный контролируемый уровень, Начало цепной реакции, с проведением необходимых испытаний и постепенным повышением уровня мощности реакторной установки, добавила Козлович.